Эй! Поехали, давай! Ты мне сейчас все застрешь! Я подкоп пять лет рыл. Не оторвемся, замажу тебя, понял? Че, реально подкоп рыл? Вон, ложка все выстрелит. Ну и ты так долго-то, Стюпа? Итак да, Николаевич, можете мне в Москве на работу помочь устроиться? Роднуль, ты поудовушел только потому, что твоя бабка мне денег задолжала. Значит, по наследству долг твой. Какой долг? экономика! не будет, сидишь обратно. Уже на 10. Искать! Борький. В тюрьме, что ли, не начитался? Стёпа, ни товар, ни деньги никогда не храни в своей комнате. Палево же. Застройщик Империя Каркасов хочет выкупить комнаты жильцов за 1 миллион рублей каждую, чтобы вы сказали ему на это. Чтоб шел он со своим торговым центром отсюда на... Я уговорю всех продать комнату по миллиону и съехать в течение недели. Хорошо. Иди. Момент. Выкупите мою комнату за 3 миллиона рублей. Хочешь, я сяду себе на лицо? Ты не сядешь. Один день остался. Денег не будет. Понял.